Меня зовут Лев Кораблев. я переводчик с китайского. Я просил переводить слово в слово, а ты облажался. Ты пойми одну вещь, Максим, просто твои проблемы — это вот такие проблемки. А у меня проблемы! Вот это ты должен у тебя проблемы? И поэтому я решил его ну, взорвать. Взорвать нарядно. за тебя чуть не погиб мой сын. И теперь ему на операцию нужны деньги. Черт! А давай с тобой септември. Ты исполняешь три желания идет, подписываешь, что по за картой идет. Только желание, сегодня мне деньги вечером нужны. Вот а? что реально хорошо меня с тобой голова не болит ты мне сто тысяч топшу классная телка так не было.